Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо со связью. Если все хорошо, мы будем с вами начинать наш вебинар. Поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат, если все хорошо со связью, и минус, если есть проблемы со звуком, либо с видео. Так, жду ваших ответов. Большое спасибо. Вижу ваши ответы. Сегодня мы с вами проводим третий вебинар в рамках нашего курса, так сказать, в рамках серии вебинаров. Третий вебинар посвящен обеспечению в сфере закупок, обеспечению заявки и контракта. Это те требования, которые будут действовать в втором году. Итак, мы с вами поговорим сегодня о том, какие изменения произойдут, начиная с 2022 года, в части предоставления участникам закупки обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Из три основных вида обеспечения они в 2022 году получат определенные изменения, новшества предусмотрены с учетом оптимизационного пакета, и, соответственно, участнику закупок нужно будет уже предоставлять обеспечение по новым правилам. Итак, наше обсуждение мы сегодня с вами будем вести в рамках следующих вопросов. Это гарантии. Какие гарантии будут требовать от участников в 2022 году, начиная с 2022 года? Также следующий наш вопрос будет, это особенности предоставления обеспечения отдельными категориями, для каких категорий участников закупок изменится объем обеспечения, и поговорим с вами отдельно про сроки гарантии. Традиционно я призываю вас активно участвовать в нашей беседе, поэтому задавайте все интересующие вас, вас вопросы, пишите во вкладку «Вопросы и ответы». Во всем по порядку. Итак, при проведении конкурсных процедур, при проведении, точнее, конкурентных способов закупок, заказчик обязан установить требования обеспечения заявок на участие в закупке. Заказчик при этом вправе не устанавливать обеспечение заявки в том случае, если начальная максимальная цена контракта не превышает, соответственно, 1 миллион рублей. И вот здесь вот мы сразу с вами видим новшество. Новшество это заключается в том, что начиная с нового года это требование будет закреплено уже не в отдельном постановлении правительства, а будет оно закреплено в соответствии с нормой 44 федерального закона. То есть таким образом те нормы, которые ранее были регламентированы в отдельном постановлении правительства, они с нового года э, утрачивают свою силу, но на смену приходит нововведение непосредственно в самом законе. Вообще здесь, конечно же, абстрагируясь от темы, стоит отметить, что закон о контрактной системе он претерпел существенные изменения. Эти изменения, конечно же, влияют в целом на всю контрактную систему. И целесообразно говорить о том, что изменения э, вносятся ключевые, которые оказывают влияние, собственно, на весь закупочный процесс и на ход участия в нем. Поэтому э, в том числе те нормы, которые ранее закреплены были в отдельных постановлениях правительства, они будут теперь в самом законе. Ну, вот э, в связи с этим, конечно же, закон был полностью переработан. И, э, соответственно, э, мы получили... С одной стороны оптимизацию норм, то есть сокращение количества соответствующих норм, а с другой стороны мы получили то, что те нормы, которые раньше были регламентированы в рамках отдельных постановлений, теперь они в самом законе. Но с позиции участника закупок в этом плане все достаточно удобно, потому что первоисточник можно найти в самом законе. А на сегодняшний день, напомню, в законе до конца этого года установлен ценовой лимит, лимит начальной максимальной цены контракта для установления обеспечения заявки в размере 5 миллионов рублей, но действует отдельное постановление правительства, с учетом которого этот лимит тоже снижен до 1 миллиона рублей. Фактически на практике для нас ничего не изменится. От 1 миллиона рублей заказчик будет обязан установить обеспечение заявки. Все, что ниже 1 миллиона рублей, все это остается под, соответственно, ведение заказчика. У заказчика все равно сохраняется право, возможность устанавливать обеспечение заявки по закупке с ценой до 1 миллиона рублей. На практике мы также уже имеем дело с тем, что и по запросам котировок, так как это, соответственно, закупка тоже конкурентная, и по цене она на сегодняшний день может проводиться до 3 миллионов рублей по начальной максимальной цене, так вот заказчик тоже вправе, соответственно, устанавливать обеспечение заявки. Но только по тем запросам котировок, соответственно, вправе, до 1 миллиона рублей, но и есть обязанность устанавливать обеспечение заявки по запросу котировок с ценой свыше 1 миллиона рублей. Далее, обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в следующих размерах. Общий размер так и сохраняется таким же, в таком же виде от 0,5 до Действует это обеспечение в закупках с начальной максимальной ценой свыше 20 миллионов рублей. Если закупка до 20 миллионов рублей, то обеспечение заявки устанавливается от 0,5 до 1% начальной максимальной цены контракта. То есть, таким образом, первый случай, первая ситуация, когда начальная максимальная цена контракта не превышает 20 миллионов, он будет актуален для СМП. То есть, если заказчик установил в своей закупке, в извещении о закупке, требования о том, что участниками закупки могут быть только СМП и Сонка, то, соответственно, вот этот вот случай с начальной максимальной ценой до 20 миллионов рублей и с обеспечением заявки до 1%, он как раз будет актуален. Если вы столкнулись с ценой ситуации, то это повод для того, чтобы направить запрос о разъяснении. Поэтому будьте внимательны, учитывайте вот эти вот Особенности. Далее. А, обеспечение заявки, как, впрочем, и другие виды обеспечений по выбору участника предоставляются в виде денежных средств, либо в виде гарантий. Но механизмы разные. Есть, соответственно, если речь идет про обеспечение заявки. А, обеспечение заявки может быть представлено участником а, в виде денежных средств, которые участник перечисляет на специальный счет, либо в виде независимой гарантии. Это, конечно же, новое положение в 44-м федеральном законе. Больше не будет банковских гарантий, не будут они использоваться и в рамках 223-го федерального закона на смену банковским гарантиям приходят независимые гарантии. Они имеют определенное отличие от банковских гарантий, соответственно, их мы сегодня отличие эти разберем. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки самостоятельно, то есть по-прежнему за участником сохраняется возможность выбора из двух способов, либо перечислить денежные средства на специальный счет и тем самым обеспечить заявку, либо предоставить независимую гарантию. Но обратите внимание на срок действия. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Вот здесь вот мы тоже видим с вами отличие от текущего положения дел. На сегодняшний день, если выбор участника для обеспечения заявки банковская гарантия, то срок действия такой банковской гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. То есть таким образом произойдет сокращение возможного срока действия банковской гарантии и в дальнейшем, точнее, независимой гарантии, которые необходимо учитывать. Но по параметру срока действия, соответственно, нужно обязательно проверять самостоятельно ту независимую гарантию, которую выдадут. Если выбор участника пал на независимую на гарантию, независимая гарантия выдается более широким перечнем организаций, то есть уполномоченные организации по выдаче независимых гарантий будут представлены не только в виде банков, это будет также и корпорация развития ВПРФ и региональные гарантийные организации. Об этом мы с вами будем говорить. Соответственно, на что еще стоит обратить внимание? Вот здесь вот я бы такую некую сравнительную аналитику, возможно, уже в новом году для себя провела. Если для вас актуально, часто актуально получение на сегодняшний день банковской гарантии, а с нового года это будет независимая гарантия, проведите сравнительную, сравнительный анализ части стоимости независимой гарантии. Перечень организации, где можно получить независимую гарантию, будет более соответственно, более широким. На этой стадии, когда еще вопрос в плане предоставления гарантий для закупок, это будет вопрос новый для организации, соответственно, здесь уже... Есть вероятность, что ввиду конкуренции этих организаций, которые вправе выдавать независимые гарантии, будет происходить и снижение цены. Более того, на нашей стороне также и сокращенный срок, в течение которого должна действовать данная независимая гарантия, Соответственно, сегодня это два месяца, с нового года это срок ровно в два раза меньше. Поэтому это тоже скажется на стоимости независимой гарантии. Независимую гарантию можно использовать также и для обеспечения э, исполнения контракта, для обеспечения гарантийных обязательств. То есть в целом понятие банковской гарантии, оно утрачивает свое значение, которое на сегодняшний день присвоено ему в закупках. Итак, идем дальше. С 2022 года для отдельных категорий организации предусмотрен новый размер обеспечения, обеспечения заявки. Речь идет про организации инвалидов, для также предприятия уголовно-исполагательной системы будут установлены свои особенности. В отношении этих организаций есть определенные преимущества и уже с учетом действующего законодательства. Так вот, данные преимущества, они будут несколько скорректированы. У и организации инвалидов с 2022 года будут предоставлять обеспечение заявки в размере 0,5% от начальной максимальной цены контракта. То есть, таким образом, если заказчик закупает товары из перечня, из определенного правительственного перечня для закупки у УИС либо организации инвалидов, то вот такие вот организации УИС либо организации инвалидов, они будут иметь преимущество. Преимущество в том числе и в отношении предоставляемого ими размера обеспечения заявки. Размер обеспечения заявки будет установлен по минимуму всего лишь 0,5%. На сегодняшний день такие организации предоставляют обеспечение заявки в размере до двух процентов. Соответственно, нижний порог у нас сохраняется. Также в таком же размере 0,5% верхний порог это 2 процента. С Нового года еще больше сокращения произойдет. При этом цена контракта составлять может более 20 миллионов рублей. То есть здесь, вот, конечно же, в том числе и в отношении уже достаточно крупных закупок по цене, эти преимущества они будут не в пользу обычных участников, то есть не в пользу СМП, СОНК, а в пользу УИС и организации инвалидов. В отношении спецсчета существенное нововведение предусмотрено, Счет мы используем для того, чтобы обеспечить заявку, как альтернативный вариант обеспечения заявки, если, например, для нас не актуально получение гарантии, то мы используем специальный счет, перечисляем на него денежные средства. Положительный однозначно момент будет предусмотрен с учетом оптимизационного пакета – это введение иммунитета специального счета. На сегодняшний день с учетом положения действующего законодательства, к сожалению, нередки случаи, когда участник собирается поучаствовать в закупке, пополняет свой специальный счет и в самый ответственный момент, когда происходит проверка наличия денежных средств на спецсчете, соответственно, заявка подлежит отклонению потому что совершенно третья организация, третья сторона операции по спецсчету произвела. То есть осуществляется, например, блокировка специального счета и различные другие санкции также могут использоваться. То есть здесь от этого спецсчет будет застрахован, и уже буквально с нового года эти новшества вступят в силу. Таким образом... Сейчас у денежных средств на спецсчете нет иммунитета, их могут взыскать в счет любых обязательств участника закупки, в соответствии с частью 13, 1 статьи, 70, части, частью 9 статьи 81, сорок четвертого федерального закона. Однозначно в этом нововведении я рассматриваю только положительные моменты, ввиду того, что. Если выбор участника закупки денежные средства, здесь при пополнении специального счета, соответственно, участник закупки может быть полностью уверен в том, что его заявка будет обеспечена. Но а, учитывайте тот нюанс, что, например, участвуя в нескольких закупках, соответственно, в автоматическом режиме денежные средства будут а, блокироваться с учетом подачи заявки. Еще один важный момент. С учетом положения действующего законодательства, в момент окончания срока подачи заявок на участие, на сегодняшний день происходит проверка наличия обеспечения заявки. Это относительно недавние нормы, ну, как, недавние действуют они, конечно, же, уже несколько лет, все в закупках достаточно быстро меняется. В отношении этого правила, то есть каким образом происходит фактически, например, блокировка денежных средств в качестве обеспечения заявки. Фактически блокирование денежных средств происходит на этапе окончания срока подачи заявок. То есть не в тот момент, когда участник заявку подает. Хотя если, например, соответственно, у участника закупок денежных средств, например, нет, и он направляет свою заявку на участие на многих электронных площадках, все равно реализован функционал того, что в автоматическом режиме участник будет уведомлен о том, что нет обеспечения. Но фактическая проверка происходит именно в момент окончания срока подачи заявок на сегодняшний день, то есть проверка наличия денежных средств, либо проверка наличия гарантии. Соответственно, с нового года будет происходить следующая ситуация, которая для нас с вами более привычна, более понятна. Отправляя свою заявку на участие, участник закупки всю информацию фактически предоставляет по заявке и по обеспечению. И в момент именно подачи заявки на участие будет происходить проверка наличия обеспечения заявки. То есть проверка наличия либо денежных средств, либо проверка наличия в виде банковской гарантии. На мой взгляд, это тоже достаточно удобно, ввиду того, что участник здесь застрахован от тех ситуаций, когда, собственно, денежные средства блокируется по разным закупкам, и участник в момент окончания подачи заявок тоже может столкнуться с такой ситуацией, что фактически заявка не обеспечена, потому что происходит активное участие, и блокировка средств происходит по другой процедуре. Итак, от этого, соответственно, мы тоже будем застрахованы. В связи с тем, что меняются нормы законодательства в отношении предоставления обеспечения заявки, в том числе и меняются причины в отношении автоматического отклонения заявки. Напомню, что фактическое рассмотрение заявок происходит со стороны заказчика, но есть определенные причины, которые регламентированы в самом законе, это причина автоматического отклонения заявки. И, соответственно, здесь важно учитывать новые Требования в этом плане, привожу выдержки из статьи 43, которые как раз регламентируют новый порядок автоматического отклонения заявки. То есть в каком случае заявка будет отклонена без учета заказчика, но в соответствии с действиями оператора. Если не будет в реестровом если точнее не будет в реестре независимых гарантий, соответствующей независимой гарантии, которая выдана под конкретную закупку, и не будет, соответственно, денежных средств. Здесь на что нужно обратить внимание, вот здесь дословная выдержка из статьи, отсутствие номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в ЕИС, несоответствие идентификационного кода закупки для обеспечения заявки на участие, в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки указанному в извещении о осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке установленного заказчиком, соответствует 44 четвертому федеральному закону. В принципе, основные причины, конечно же, понятны, но здесь следует обратить внимание на такие основания, как отсутствие ИКЗ, несоответствие ИКЗ тому идентификационному коду закупки, который размещен заказчиком в извещении. То есть по вот этим формальным признакам гарантия тоже будет проверяться. Если, например, фактически допущена, допустим, техническая ошибка, и при выдаче независимой гарантии указали неверный номер идентификационного кода закупки, по которой выдана эта независимая гарантия. Соответственно, фактически будет независимая гарантия. Участник оплатит услугу по выдаче независимой гарантии, но она защищена, увы, не будет, потому что нет верного ИКЗ, не указан корректный ИКЗ. По вот этим параметрам, которые здесь перечислены, это формальные признаки, я рекомендую прям вот брать извещение о закупке, брать проект независимой гарантии, то есть до согласования еще с вашей стороны, до оплаты с вашей стороны независимой гарантии и, собственно, сравнивать. Вот эти параметры, они касаются не только обеспечения заявки, но и обеспечения исполнения контракта. То есть под наше ведение, собственно, отдан вопрос по проверке, в том числе и формальных признаков. Это срок действия, это указание обязательных реквизитов, это сведения в отношении самой закупки. По вот этим параметрам обязательно проверяйте данные. Итак, идем Дальше. При проведении электронных процедур обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участникам одним из следующих способов. Это путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый участникам в соответствующем банке. Ну, фактически это речь идет про специальный счет либо путем предоставления независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать статье 45-44 Федерального закона. То есть, таким образом, мы по-прежнему в виде двух альтернативных вариантов по нашему выбору предоставляем обеспечение. Если в отношении обеспечения нет требований, если заказчик проводит закупку до 1 миллиона рублей с начальной ценой, Соответственно, его право не предоставлять обеспечение, не устанавливать, точнее, обеспечение заявки, мы этот этап пропускаем. Обращаем внимание на остальные нюансы. Далее, участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирается с использованием Электронной площадке способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе. Тот алгоритм работы с банковскими гарантиями, который существует на сегодняшний день, он будет практически полностью перенесен на независимые гарантии. Не будет по-прежнему в открытом доступе реестра независимых гарантий, будет будут сведения представлены в вашем личном кабинете. Сейчас уже, если вы заходите в ЕИС, есть отдельный раздел слева в личном кабинете ЕИС, который называется «Банковские гарантии». Здесь будет раздел «Независимые гарантии», и в этом разделе вы найдете только те независимые гарантии, которые вашей организации выдала. То есть проверить гарантию соседа не представится по-прежнему возможно. Соответственно реквизиты специального счета указываем, либо номер независимой гарантии. На практике здесь уже с учетом текущего опыта работы с банковскими гарантиями и со спецсчетами я предполагаю, что будет реализовано следующим образом. Открываем форму заявки для ее заполнения. Если на момент подачи заявки у вас уже получено, соответственно, даже не так. Если на момент, когда вы формируйте вашу заявку, то есть вы ее же можете сформировать и сохранить как черновик, не подавать, так вот если на момент формирования вашей заявки у вас уже есть выданная независимая гарантия, то в состав заявки автоматически должен будет подтянуться номер, номер вашей независимой гарантии. Все это возможно сделать с учетом функционирования электронных площадок, Поэтому на некоторых электронных площадках данный функционал в отношении банковских гарантий уже реализован. Соответственно, почему бы и нет, он, скорее всего, перейдет и на, собственно, независимые гарантии. Поэтому, если таким образом будет реализовано, выбираем номер независимый гарантии в выпадающем списке, соответственно, он будет один под конкретную закупку, либо выбираем номер специального счета. По-прежнему законодательство нам не запрещает заводить несколько специальных счетов, но здесь, конечно, вопрос целесообразности. Для чего одному участнику несколько специальных счетов? Тем более с учетом того, что вводится иммунитет специального счета. Итак, в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование денежных средств, которые находятся на специальном счете. Подаете заявку, денежные средства блокируются. Не в момент окончания подачи заявок, а фактически это будет все сразу же происходить. Оператор электронной площадки не позднее 10 минут с момента получения заявки на участие в закупке подано до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направляет в банк, которому открыт специальный счет. Информацию о реквизитах такого счета и размере денежных средств необходимым для обеспечения заявки на участие в закупке. Вот здесь обратите внимание на тот срок, который установлен то есть в течение 10 минут с момента получения заявки оператор направляет сведения в банк. Соответственно, в течение 10 минут после подачи вашей заявки сведения будут уже в том банке, где у вас открыт специальный счет. А банк, в свою очередь, не позднее 40 минут с момента получения информации, предусмотренной предыдущим пунктом, то есть с момента получение от оператора электронной площадки информации о том, что вами была направлена заявка, осуществляет блокирование денежных средств. То есть складываем 10 и 40 минут, получается 50 минут. Таким образом, здесь, конечно же, это все некие формальные ограничения не может быть, не может операция производиться более указанного времени, но фактически это будет все происходить в считанные секунды, потому что это автоматические операции, они не требуют никаких дополнительных временных затрат. Соответственно, денежные средства будут заблокированы. Далее, если... Успешно произведена блокировка, если обнаружено обеспечение заявки, заявка в установленное время будет направляться заказчику. В случае получения от банка информации об отсутствии на специальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке, оператор экранной площадки осуществляет соответствие с подпунктом Е пункта 5 части 6 статьи 43 возврат заявки Такому участнику, участнику, который эту заявку направил. То есть нет денег, все просто, стандартно заявка возвращается. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии, здесь более такая интересная для нас информация, потому что по денежным средствам фактически здесь мало каких изменений произойдет. Оператор электронной площадки посредством взаимодействия с реестром независимых гарантий, размещенным в ЕИС, не позднее одного часа с момента получения заявки, проверяет наличие номера реестровой записи в таком реестре, сумму независимой гарантии и соответствие идентификационного кода закупки из извещения, тому идентификационному коду закупки, который указан в независимой гарантии. То есть вот это вот те формальные признаки, номер реестровой записи, сумма независимой, сумма независимой гарантии, идентификационный код закупки. Это те формальные признаки, по которым сам оператор может автоматом проверить сведения и в случае несоответствия заявку отклонить, то есть не довести ее до заказчика. Если выявлены обстоятельства свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень банков установленным требованием, либо о несоответствии банка, включенного в такой перечень установленным требованиям, такие сведения направляются в Центральный банк, федеральные органы исполнительной власти по регулируем контрактной системе в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств, на внесение соответствующих изменений в перечень. В отношении шестого пункта, шестой части, точнее, что нам будет здесь интересно? Нам будет интересен тот факт, что, соответственно, если мы обращаемся за получением независимой гарантии, мы самостоятельно должны проверять, включена ли организация, которая выдала нам независимую гарантию, а еще лучше, которая в которой вы собираетесь получить независимую гарантию. Так вот, включена ли такая организация в соответствующий перечень? Перечень традиционно можно найти на сайте Минфин. В отношении банковских гарантий на сегодняшний день действует это требование. В отношении независимых гарантий это требование будет действовать с нового года. Особенно на первых порах я рекомендую это делать, потому что если вы, например, с организацией сотрудничаете впервые, конечно же, нужно будет проверить, если это тот банк, где вы, соответственно, получаете, независимую гарантию, то не лишним будет проверить, а вошел ли он в соответствующий список организаций, которые вправе выдавать независимые гарантии. Возврат независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке в случае, который предусмотрен пунктами 1.6.10 настоящей статьи, заказчику лицу или гаранту, предоставившему независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. То есть это некий такой формальный признак, признак того, что ваша заявка обеспечена. Взыскать по этой независимой гарантии заказчик не может средства. Это не обеспечение участия, это точнее, не обеспечение исполнения контракта, это обеспечение вашего участия. В случае, предусмотренным пунктом 7, 7, части 10 статьи, заказчик предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке участникам, информация о которой включена в реестр недобросовестных поставщиков. Отдельный частный случай, когда, собственно, заказчик возможно, понесет убытки в связи с незаключением участникам закупки контракта и, соответственно, таким образом необходимо предъявить соответствующие санкции. В том числе эти санкции распространяются и в отношении предоставленной независимой гарантии, если участник предоставил в качестве обеспечения заявки независимую гарантию. Но это тот случай, когда участник именно уклоняется от заключения контракта, и, соответственно, вот такие вот санкции предусмотрены для поставщика. В случае, если при проведении электронных процедур в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок одного участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки по основаниям, которые установлены по пунктам 1.3.5.9, часть 12 статьи 48, порядке предусмотрен части 14, осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки. Или в порядке предусмотренной частью 15 настоящей статьи предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения каждой заявки третьей такой заявки. О чем идет речь? Речь идет о том, что э, все мы с вами однозначно, я думаю, знаем э, требования, которые есть на сегодняшний день в законе, это требования о перечислении э, третьего обеспечения заявки участника в случае, если э, сложилась следующая ситуация. В течение одного календарного квартала на одной электронной площадке участника закупки трижды отклонили по вторым частям заявок. Соответственно, это основание фактически, оно никуда не денется, но оно будет трансформировано под те реалии, которые заработают с Нового года. То есть с учетом того, что у нас, например, по тому же электронному аукциону Заявка на участие будет состоять из одной единой части, соответственно, эти основания и также будут переработаны. Вот те пункты, которые здесь перечислены, основания в качестве перечисления денежных средств, либо, соответственно, требования об уплате денежных средств в отношении независимой гарантии, они предусмотрены по порядку рассмотрения соответствующих заявок и по результату публикации уже итогового протокола. То есть мы знаем сами, что по отдельным закупкам будет только, соответственно, итог. Итог рассмотрения заявок. По тому же электронному аукциону не будет больше протокола рассмотрения первых частей заявок, вторых частей заявок. Прошли торги, далее заказчик в целом рассмотрел информацию о поставляемом товаре, который участник предлагает товаре, работе, либо услуги И также сведения о самом участнике закупки, то есть это документы поставщика, это реквизиты и так далее. И вот фактически то основание, которое на сегодняшний день уже действует, действует оно давно, оно будет трансформировано под реалии оптимизационного пакета. И важно для того, чтобы не потерять денежные средства для того, чтобы не предъявлялось требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии. Фактически важно в актуальном виде предоставлять сведения в составе своей заявки в отношении вашей организации, либо индивидуальном предпринимателе, и, соответственно, своевременно обновлять данные в личном кабинете единой информационной системы. Здесь еще один немаловажный факт, который также заработает с Нового года, это приоритет информации. С учетом в положении 360 федерального закона приоритет информации отдается той, которая размещена в единой информационной системе. То есть фактически, если участник закупки предоставил в составе заявки одну информацию, в ЕИ, в его личном кабинете другие сведения, и эти сведения на этапе рассмотрения заявок ушли заказчику, Соответственно, приоритет будет отдаваться именно тем сведениям и информации, которые размещены именно в единой информационной системе. Поэтому важно не забывать про свой личный кабинет и своевременно информацию там обновлять. Если вы сталкивались с троекратным отклонением по вторым частям пока еще, Поставьте, пожалуйста, минус. Если э, такая участь вас миновала, то поставьте, пожалуйста, плюс наш чат. Хочу посмотреть статистику, вообще актуально, не актуально. Да, плюс, значит, надеюсь, что все хорошо. А не было такого. Так, ну э, да, отлично, вижу, что в основном положительная практика, спасибо за ваши ответы. То есть, таким образом, важно, собственно, на вот этой вот э, положительной ноте и продолжить свою практику. То есть, не забываем, что такое основание в законе есть, и, э, соответственно, никому не хочется терять... Э, свои денежные средства, поэтому просто э, таких ситуаций на практике избежать. Но важно учитывать, что э, все-таки есть основания и в отношении денежных средств, и в отношении независимой гарантии. Если обеспечение заявки на участие в закупке, являющейся третьей заявкой, предоставлено в виде денежных средств, то есть речь опять же мы с вами ведем про э, ситуацию троекратного отклонения. Оператор электронной площадки через 30 дней со дня следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении такой заявки протокола, здесь речь идет про соответствующий протокол, направляет в банк информацию о реквизитах специального счета участника закупки, вводавшего такую заявку. За исключением в случае получения оператором электронной площадки решения суда, либо контрольного органа в сфере закупок и признании решения принятого в отношении такой заявки не соответствующей требованиям 44-го федерального закона. То есть фактически 30 дней всегда, собственно, на практике. Участники задают вопрос, а почему такой длинный срок, почему 30 дней. Уже по факту и забываешь про эту закупку, а забываешь про отклонение, а потом сталкиваешься с потерей обеспечения. Фактически вот как раз эти 30 дней, они нужны для того, чтобы обратиться, так сказать, с апелляцией по результату отклонения заявки. Поэтому, если все-таки участник с такой практикой сталкивается, не забывайте, что по-прежнему на вашей стороне в плане именно возможного обжалования контролирующий орган, то есть всегда можно обратиться до заключения контракта в контролирующий орган, в том числе и по вопросу не, соответственно, не правомерного отклонения, отстранения от участия. Банк не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной пунктом 1 настоящей части, осуществляет перевод заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств в размере обеспечения такой заявки в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации и направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки. Здесь соответственно, действия уже э, происходят без участника закупки. Если в течение 30 дней не, э, нет э, решение в части опровержения, решение со стороны контролирующего органа, то в этом случае по истечению 30 дней денежные средства, например, если речь идет про обеспечение в виде денежных средств, уходит соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения от банка информации о перечислении, денежных средств направляет участнику закупки информацию о таком перечислении. Эти уведомления стандартно можно найти в личном кабинете площадки. Часто участники игнорируют уведомления, а на самом деле там было достаточно такие важные для нас сообщения. Поэтому не рекомендую я пропускать сообщения с электронной площадки. Не часто они доходят до нас на электронную почту, но практически все уведомления есть в вашем личном кабинете. То есть даже те сообщения, которые не поступили, они будут отображаться в личном кабинете. Если в случае предусмотренного частью 13 настоящей статьи обеспечение заявки на участие в закупке, являющейся третьей заявкой, предоставленной в виде независимой гарантии, здесь более интересное для нас основание, как в этом случае действуют а, все заинтересованные субъекты? Оператор электронной площадки через 30 дней после соответствующего протокола направляет заказчику, разместившему такое, такой протокол, информацию о наступлении случая, который предусмотрен, то есть случай в отношении троекратного отклонения, что на закупку конкретного заказчика пришлось третье отклонение заявки участника. И, соответственно, заказчик не возник трех рабочих дней, со дня следующего за днем получения информации, которая предусмотрено предыдущим пунктом, предъявляет требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной таким участникам закупки. Вот здесь будьте внимательны в том плане, что это не право заказчика, а по закону это обязанность заказчика. Здесь не может быть такого фактически, что заказчик не захотел, и, соответственно, закрыл глаза на ситуацию. Это обязанность заказчика в случае невыполнения указанных действий, для заказчика, соответственно, предусмотрено административное взыскание, то есть предусмотрено, предусмотрен административный штраф. Поэтому, соответственно, конечно же, фактически можно с разными ситуациями столкнуться, когда и заказчик не знает заказчик, либо пропустил соответствующее сообщение, уведомление, и поэтому не произвел никаких действий. В отношении такой ситуации, если, соответственно, участник знает, что фактически это было третье отклонение, со своей стороны, конечно же, никаких действий в отношении уведомления заказчика предпринимать не нужно ввиду того, что здесь все-таки зона ответственности заказчика, и в случае, если заказчик регламентные действия не выполняет, он несет свою ответственность. Далее. Следующий, следующий нюанс касается закрытых закупок. Если проводится закрытый конкурс или закрытый аукцион, то есть обратите внимание, речь идет про именно закрытые процедуры, Денежные средства, которые предназначены для обеспечения заявок на участие в закупке, вносятся участниками закупок на счет указанной заказчиком документации закупки, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются соответствующие операции, поступающие заказчику. участник закупки, Участник закупки признается не предоставившим. Обеспечение заявки на участие в закупке в случае не поступления денежных средств, информации, документы или копии, внесения которых в качестве обеспечения заявки, предоставлены заявки на участие в закупке до даты рассмотрения заявок, до даты рассмотрения оценки заявок на соответствующий счет, который был указан заказчиком документации о закупке. В отношении в целом процедур, на мой взгляд, в целом отношении проведения процедур, на мой взгляд, достаточно полезное для нас нововведение, которое заключается в том, что, собственно, все положения в отношении конкурентных открытых процедур, они сформированы и перечислены фактически в виде одной статьи, и отдельная статья регламентирует порядок проведения закупки в виде закрытой процедуры, поэтому в отношении предоставления обеспечения, в том числе для нас с вами нет такой разрозненной информации, все можно фактически найти в одном месте. Что касается предоставление обеспечения заявки, предоставления независимой гарантии с Нового года. Здесь в этом плане обращайте внимание на статью 44, на статью 45, изучайте их уже с учетом новой редакции. Далее, заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке не позднее 5 рабочих дней со дня следующего за днем наступления случаев, которые предусмотрены. Возврат таких денежных средств участнику закупки не осуществляется в случае, который предусмотрен пунктом 7, часть 10. В случае предоставления участникам закупки обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии, такая гарантия подлежит рассмотрению заказчикам в соответствии с положениями 44 федерального закона. То есть ту независимую гарантию, которую вы предоставляете, важно учитывать, что по ней будет произведена естественно не только формальная проверка, о которой мы с вами говорили, со стороны оператора электронной площадки, но и со стороны заказчика тоже будет произведена проверка. Вообще, в отношении предоставления банковской гарантии. С учетом текущей практики часто очень возникали такие ситуации, когда участник закупки предоставлял банковскую гарантию, и по результату уже рассмотрения вторых частей заявок заявка была признана несоответствующим требованиям, ввиду того, что были обнаружены именно несоответствия по части независимой по части прошу прощения, банковской гарантии. И, соответственно, здесь, так как фактически по тому же электронному аукциону, например, не будет двух частей заявок, сведения, в том числе в отношении причины отклонения заявки по несоответствию независимой гарантии, они будут уже содержаться с учетом общего перечня причин для отстранения участника закупки от участия в процедуре. Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают независимые гарантии. То есть в целом понятие независимых гарантий, оно распространяется, естественно, и на участие в закупке, и на исполнение контракта, и на предоставление гарантийных обязательств и, соответственно, э -э в данном случае мы рассматриваем уже с вами контекст этапа исполнения контракта. Итак, какие уполномоченные организации вправе выдавать независимые гарантии? По отношению с перечнем организации, по отношению, точнее, к перечню организаций, которые выдают банковские гарантии, это будет более широкий перечень. Это по-прежнему останутся. По-прежнему останутся в качестве уполномоченных организаций по выдаче гарантий банки, банки, которые соответствуют требованиям, установленным правительством Российской Федерации и включены в соответствующий перечень, то есть не любой банк вправе выдавать независимую гарантию, а только тот банк, который содержится в специальном перечне. Это государственная корпорация развития ВБРФ, как соответствующий уполномоченный орган по выдаче независимых гарантий. Это фонды содействия кредитованию. Сюда относятся гарантийные фонды, фонды поручительства и так далее. Это, собственно, участники национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом э, применения норм 209 федерального закона. Это Евразийский банк развития. Фактически четыре вида уполномоченных организаций вправе будут с нового года выдавать независимые гарантии. Перечень организаций, которые вправе выдавать независимые гарантии, будет содержаться на сайте Минфин. Поэтому... Обращайтесь в новую организацию, не работали ранее с ней, обращайтесь за выдачей независимой гарантии, не поленитесь и удостоверьтесь, что организация включена в соответствующий перечень. В отношении четвертого вида организации Евразийский банк развития, он имеет отношение к тем участникам, которые зарегистрированы не на территории Российской Федерации, а на территории Евразийского экономического союза. Поэтому, если вы участник из ЕАЭС, соответственно, вы получаете независимую гарантию в Евразийском банке развития. Если вы участник зарегистрированный на территории Российской Федерации, то в части выдачи независимой гарантии первые три вида организации в помощь. Итак, далее. Перечень региональных гарантийных организаций ведется стандартно федеральным органам исполнительной власти по регулированию контрактной систем в сфере закупок, соответственно ведется такой перечень Минфин. На основании сведений, которые получены от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию. На официальном сайте Федерального органа исполнительной власти соответствующая информация представлена. С нового года она будет обновлена. Далее, в отношении независимой гарантии, на что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на сумму независимой гарантии, которая подлежит уплате гарантам заказчику. Установленных требований здесь ориентируемся на часть 15 статью, статьи 44. Сумму независимой гарантии, которая подлежит уплате гарантам-заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалам, то есть участникам закупки, победителям по процедуре, в соответствии со статьей 96 требований. Также обращаем внимание на наличие и на совпадение идентификационного кода закупки, то есть тот код закупки, который в независимой гарантии указан, должен соответствовать ИКЗ тому, который указан в защите. Обязательство принципало, надлежащее исполнение обязательств, которое обеспечивается банковской либо независимой гарантией. То есть в этом отношении на сегодняшний день это банковская гарантия с нового года, это уже независимая гарантия. Обращаем внимание на наличие соответствующих санкций, в том числе должна быть прописана обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере процента денежной суммы, которая подлежит уплате за каждый день просрочки. И обращайте внимание на условия, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором, соответственно, законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами поступающими заказчику. То есть фактически по этим основаниям, в том числе, важно самостоятельно проверять выданную независимую гарантию. В отношении сроков действия... Срок действия независимой гарантии с учетом статьи 44, если речь идет про предоставление независимой гарантии в качестве обеспечения заявки, если речь идет про обеспечение исполнения контракта, то это статья 96. Про сроки мы с вами уже сегодня говорили. Наличие отлагательного условия, которое предусматривает заключение договора, предоставление независимой гарантии по обязательствам принципам, возникшим из контракта при его заключении в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. Установлены правительством Российской Федерации перечень документов, которые предоставляются заказчикам гаранту одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по независимой гарантии. Соответственно, здесь помимо тех формальных признаков, по которым может быть отклонена так сказать, независимая гарантия, точнее соответствующая, например, заявка, в отношении именно формальных признаков несоответствия независимой гарантии, при рассмотрении документа, при рассмотрении независимой гарантии, которую вы предоставили, заказчик, соответственно, тоже может отклонить вашу заявку, признать ее несоответствующим требованиям. но нужны для этого вполне очевидные основания, которые в самом законе прописаны. Это отсутствие информации о независимой гарантии в реестре, Несоответствие независимый гарантии требованиям, которые предусмотрены, это несоответствие независимые гарантии требованиям, которые содержатся в развещении в осуществлении закупки, в приглашении, в документации, то есть если речь идет про закрытые процедуры и соответствующие сведения предусмотрены, если не соответствуют требованиям по проекту контракта, который заключается с единственным поставщиком. Заказчикам, за исключением случаев, которые предусмотрены положениями 44-го федерального закона, в извещении об осуществлении закупки документации закупки в проекте контракта, приглашений должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта. В отношении установления обеспечения исполнения контракта здесь, собственно, Условия ä, прежние ä, по большей части сохраняются, то есть здесь нет никаких ä, коренных изменений в том числе вопрос, который поступил до вебинара, сохраняется ли возможность предоставления субъектам малого предпринимательства данных из реестра контрактов, да, это условие будет сохранено, то есть можно будет предоставить сведения из реестра контрактов и не предоставлять необеспечения исполнения контракта в виде денежных средств, либо в виде независимой гарантии, то есть от этого условия такие участники освобождены, но не забывайте, что эта закупка только проводимая для участников из числа СМП СОНК. Если вы поучаствовали на общих основаниях, при этом вы являетесь участником из числа СМП, то, увы, на вас это условие, к сожалению, не распространяется. Таким образом, заказчик вправе в том числе установить в об осуществлении закупки требования обеспечения исполнения контракта – при осуществлении закупок путем электронного запроса котировок, в том числе на вот эти положения обращайте внимание. Размер обеспечения исполнения контракта от 0,5% до 30% начальной максимальной цены контракта. Заказчик вправе установить возвещение об осуществлении закупки, документация о закупке проекте контракта, приглашение, требования о обеспечении гарантийных обязательств. В части размера предоставления гарантийных обязательств здесь по-прежнему тоже нет никаких изменений до 10%. То есть фактически на практике заказчик может и минимальное обеспечение установить, хотя, например, не обозначено минимальное минимальный размер обеспечения гарантийных обязательств в законе. Ну, как правило, если заказчик не желает никого отпугивать, но, тем не менее, нужно все-таки установить обеспечение гарантийных обязательств по минимуму в размере 1-5% устанавливания. Таким образом, при наличии этих требований, при наличии гарантийных обязательств учитывайте еще одну важную особенность 2022 года, которая начинает действовать со следующего года. Это электронное актирование, то есть подписание закрывающих документов в электронном формате. На сегодняшний день пока еще такое некое факультативное требование для отдельных, для федеральных заказчиков существует. То есть они могут это требование, соответственно, использовать, могут по фактически, здесь желанию поставщика не учитывают в работе. А с нового года это условие будет обязательным, то есть мы будем обмениваться закрывающими документами посредством функционала единой информационной системы, но у нас до конца года будет еще на эту тему отдельный вебинар на площадке OTC, поэтому, соответственно, в работе, учитывайте обязательно этот факт. Не оставляйте подписание закрывающих документов буквально на последний день, потому что их нужно будет еще подготовить. И подготовить их будет не просто в бумажном виде, нужно будет, а с использованием функционала единой информационной системы. Это будет обязательное условие с нового года. Итак, и традиционно хочу привести примеры из практики. Когда, с какими, точнее, ситуациями мы сталкиваемся, возможно, что, соответственно, практика, она будет также и в новом году похоже, потому что в части именно сути предоставления обеспечения, здесь коренных изменений никаких нет, но за исключением того, что мы получили новое, новое требование, новую возможность обеспечения. В виде независимой гарантии. Итак, победитель электронного аукциона предоставил вместе с подписанным контрактом обеспечение исполнения контракта 10%, но не предоставил обеспечение гарантийных обязательств. Участник закупки признан уклонившимся. Почему такая формулировка? То есть первый вопрос задают, почему, соответственно, участник уклонился, он же подписал контракт, но если мы обратимся к тексту 44-го федерального закона, обеспечение гарантийных обязательств – это часть обеспечения исполнения контракта, и участник закупки фактически не в полном объеме, по мнению контролирующего органа и в соответствии с действующим законодательством, здесь я абсолютно согласна с контролирующим органом, в полном объеме не предоставил обеспечения исполнения контракта, в связи с чем участник закупки правомерно был признан уклонившимся от заключения контракта. Соответственно, хотя практика это не новая практика в плане предоставления гарантийных обязательств, но по-прежнему участники закупки на эти грабли наступают. Итак, далее еще случай с практики. Уклонение от заключения контракта поставщиком по причине неуказания опыта исполнения контрактов. Как раз речь идет о том, что участник решил воспользоваться условием, возможностью предоставить сведения по опыту и не предоставлять обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств. По результату проверки тех сведений, которые предоставил участник, заказчикам было обнаружено, что в одном из трех представителей СМП контрактов сведения о применении заказчиком и неустойки. Соответственно, полностью опыт из трех контрактов зачтен не был. Поэтому будьте внимательны и самостоятельно проверяйте ту информацию, которую вы предоставляете заказчику. Сумма трех представленных субъектов малого предпринимательства контрактов меньше начальной и максимальной цены контракта. По-прежнему встречаются данные ошибки участников, когда неверно рассчитана сумма, соответственно, здесь нужно просто садиться, брать листок или калькулятор, кому как удобно, и складывать те контракты по суммам, которые вы предоставляете в качестве опыта. На самом деле это достаточно тривиальные ошибки, которых очень легко избежать. То есть важно проявить внимательность и такие оплошности в своей практике не допускать. Так. Вопрос. По обеспечению контракта для участников СМП, предоставление трех контрактов за последние три года, утверждающих добросовестность поставщика, возможен ли отказ в подписании контракта с заказчиком? Для отказа подписания контракта заказчиком нужно основание. Все основания, по которым заказчик может со своей стороны в данном случае признать участника закупки уклонившимся от заключения контракта и не подписать со своей стороны контракт, все основания изложены в самом 44-м федеральном законе. То есть важно следовать требованиям, которые прописаны в части предоставления опыта в обеспечения. Это наличие трех контрактов, это сумма, по трем контрактам не меньше, чем начальная максимальная цена закупки. Это предоставление средней по контрактам без применения к контракта, контрактам неустойки. Поэтому вот эти вот параметры, их очень важно учитывать. Фактически в части суммы учитывайте ту сумму, которая отображается в единой информационной системе в качестве оплаченной. На практике какие еще ситуации возможны? Например, у вас контракт был исполнен, статус в единой информационной системе контракта исполнение прекращено, но фактически... Исполнение прекращено и э, по факту у вас одна цена контракта была, вы исполнили обязательство на другую стоимость, а потом, например, по соглашению сторон вы контракт расторгли. Соответственно, фактически уплаченная сумма будет отображаться в реестре контрактов, поэтому на вот эти вот аспекты тоже нужно обращать внимание и э, брать для расчета ту стоимость, которая фактически была оплачена. По другим основаниям, которые не перечислены в 44-м федеральном законе, заказчик не может не принять ваш опыт. Если вы столкнулись с такой ситуацией, доводите дело до конца и, соответственно, обжалуйте действия заказчика. То есть до заключения контракта вы можете обратиться в контролирующий орган, направить жалобу в вас. Так. Вижу, вопросов больше не поступило по результатам сегодняшнего вебинара. В таком случае я передаю слово своему коллеге. Мой коллега Сергей Сердюков сейчас расскажет про особенности закупок малого объема. Сергей, жду тебя. Пожалуйста, подключайся. Добрый день. Да, Добрый день, спасибо. коллеги. Добрый день, Юлия. Большое спасибо. Коллеги, не торопитесь отключаться. Здесь еще будет много важного и интересного. Собственно. Как меня правильно представили, я расскажу об особенностях, ну, вернее, даже не об особенностях участия в закупках малого объема, а о новых перспективных цифровых рынках для поставщиков, для предпринимателей, которые у нас по всей России сегодня широко представлены. Что ж, коллеги, я запущу трансляцию презентации. Пожалуйста, в чате отпишитесь. Все ли доступно для просмотра? Угу. Хорошо. Ну что ж, коллеги, поговорим с вами о закупках малого объема, вернее, об одном таком интересном направлении, которое у нас сформировалась в сфере государственного заказа в рамках 94-го еще федерального закона, впоследствии широко стало представлена и широко стало развиваться в рамках корпоративного заказа, то есть в рамках 223-го федерального закона, но ну и также, разумеется, на коммерческом рынке. Это явление, этот феномен у нас называется закупки малого объема, и есть некоторые инструменты реализации таких закупок, которые позволяют сформировать такие полноценные, достаточно насыщенный и очень интересный для поставщиков-производителей электронные цифровые рынки, где можно активно сбывать свою продукцию. Сегодняшний вебинар у нас ориентирован на поставщиков-производителей Сибири и Дальнего Востока, поэтому определенный уклон определенную специфику в рамках действующих продуктов, в рамках действующих сервисов, в рамках специфики производства товаров-работ услуг по Сибири и Дальному Востоку и, разумеется, в рамках территориальной специфики мы тоже сегодня постараемся осветить. Но, собственно, немножко поговорим о закупках малого объема. Вы все наверняка знаете, что у нас э, есть такой специфический элемент снабжения и в 44-м федеральном законе, и в 223-м федеральном законе. А, ну, собственно, хотелось бы сначала обозначить перспективность данного рынка для поставщиков и для производителей. А, разумеется, если посмотреть на статистику, то в рамках 44-го федерального закона можно сделать вывод, что закупки малого объема, они не такие уж и малые. Ежегодно примерно эта цифра у нас... А, одинаково для заключения прямых договоров в рамках 93-й статьи, это где-то 650-600 миллиардов рублей расторговывается ежегодно, но, однако, эта сумма будет неуклонно расти, уже есть конкретные нормативные воплощения, определенные аспекты регулирования закупок малого объема, и, собственно, данные тенденции указывают на то, что такой способ закупки он будет развиваться в 44-м федеральном законе. И в рамках, опять-таки, 44-го федерального закона все больше и больше от регламентации, от строгой регламентации будут уходить в сторону простоты. Опять-таки, вот эти денежные средства, которые у нас расторговываются, расторговывались в 2019-2020 году, 60-600 миллиардов, соответственно, это, скажем так, такой фундамент фундамент в госзаказах, где можно достаточно быстро, просто, эффективно продать свои товары, работы, услуги, заключить договор с заказчиком, получить прибыль и, соответственно, развиваться в определенных экономических условиях. Если посмотреть на 223 федеральный закон, то там примерно ситуация, не скажу, что аналогичная, но для закупок малого объема там тоже отведено достаточно много денежных средств, это где-то 220-200 миллиардов рублей ежегодно, но в целом, если посмотреть на общую статистику по закупкам малого объема, если взять 44-223 федеральный закон, у нас уже набирается 1 триллион рублей по данному рынку ежегодно. Это достаточно серьезный, существенный сегмент. Но если посмотреть на коммерческий рынок, на коммерческих заказчиков, на региональных коммерческих заказчиков, то, наверное, к этому триллиону можно смело прибавлять миллиардов млрд, а то еще 1 триллион. Почему? Потому что, собственно... Коммерческие заказчики – это специфическая группа заказчиков, у которых такой жесткой регуляторной базы не присутствует. И, например, в рамках действующих регламентов некоторые коммерческие заказчики могут проводить закупки малого объема, ограничивая их предельную стоимость договора одним миллионом рублей, тремя миллионами рублей. Есть конкретные примеры, где стоимость договора ограничивалась 8 миллионами рублей. Это достаточно большие денежные средства. Опять-таки, основной отличительной особенностью малых закупок является простота их проведения, отсутствие строгой регламентации. Ну, собственно, это исходит из определения, то есть малые закупки в нормативных, в нормативных актах, таких как 94-й федеральный закон, позже 44-й федеральный закон и 223-й федеральный закон, они у нас особо жестко не регламентировались. Вот Если посмотреть на 223-й федеральный закон, то... Единственным параметром определения малых закупок у нас является цена контракта. То есть там зависит, зависит от выручки заказчика. Если у нас выручка скажем так, до 5 миллиардов рублей, то у нас максимальная предельная стоимость прямого договора в рамках малой закупки – это 100 тысяч рублей. Если выручка превышает у нас 5 миллиардов рублей, то у нас предельная стоимость такого договора – это 500 тысяч рублей. Причем, в отличие от 44-го федерального закона, количество таких договоров у нас в 223-м федеральном законе не ограничено. Но 223-й федеральный закон вообще он интересный. Там Превалирующим способом закупки, начиная с 2012 года, 2013 года была закупка единственного поставщика, там доходило до 80%. Сейчас примерно процентов 45 у нас это закупка единственного поставщика. Объем данного способа закупки у нас снижается, но за счет... Возможности проведения закупок малого объема, опять-таки за счет возможности заключения прямых договоров, за счет такого простого способа закупки, когда поставщик-производитель может легко, скажем так, заключить договор с заказчиком, оказать, поставить ему свою продукцию, вот опять-таки за счет подобного подхода закупку единственного поставщика, который является закупкой малого объема, до сих пор крайне популярна в 223 федеральном законе. Отдельно, если проговорить про 223-й федеральный закон, то в законодательстве отсутствуют какие-то конкретные требования к суммарному объему торгов, как я уже и говорил. Существуют только общие правила проведения таких закупок. Значит, Основанием для проведения такой процедуры может выступать внутренний документ компании-заказчика. Что это, скажем так, о чем нам это говорит? То есть, если вы поставщик-производитель, вы знаете, что у вас в регионе представлены крупные заказчики по 223 федеральному закону, вы, во-первых, можете промониторить открытые информационные источники, электронные торговые площадки, электронные магазины, маркетплейсы, которые в регионе тоже сейчас практически в каждом широко представлены. Но самое главное, если вы ориентируетесь на заказчика по 223 федеральному закону, вам необходимо изучить положение о закупках такого заказчика. Положение у нас опубликовано в открытом доступе в единой информационной системе, когда. по-моему, номеру ННН вы можете эти документы извлечь. И если там у нас обозначены какие-то регламентирующие аспекты в части проведения закупок малого объема, то вы можете эти аспекты учесть и <связать> начать сотрудничать с таким заказчиком. Такая практика широко представлена. Ряд крупных организаций по 223, например, Роскосмос, с недавних пор появилось в положении указания на проведение закупок малого объема. Ссылка на использование, на применение электронных магазинов в рамках 223 федерального закона, и некоторые заказчики из Роскосмоса этим активно пользуются. Соответственно, это дополнительный канал забытый для поставщиков-производителей. С учетом того, что филиалов и подразделений Роскосмоса достаточно много, они практически по всей России у нас на территории Сибири и Дальнего Востока тоже широко представлены, можно воспользоваться собственно данным документом для того, чтобы начать сотрудничать с данным заказчиком. В части отражения информации... По малым закупкам по 223 федеральному закону в плане э, закупок в ЕИС чаще всего этого не происходит. Заказчик прав на свое усмотрение отражать информацию, но в 99% случаев такая информация не отражается. Поэтому нужно смотреть на положение о закупках и мониторить открытые информационные источники. Э, конечно, можно еще смотреть ежемесячные отчеты, которые публикует заказчик. Э -э по закупкам по 223 федеральному закону. Но там только указано количество таких процедур. Мы только можем спрогнозировать потенциальный объем малых закупок у такого заказчика, чтобы сориентироваться относительно сотрудничества с таким, скажем так, опять-таки заказчиком, с таким каналом сбыта своей продукции. Есть, конечно, отдельные регламентирующие документы у крупных предприятий по 223 федеральному закону. Если, скажем так, в положении есть какой-то конкретный пункт, конкретная ссылка на применяемый регламент, например, проведения закупок малого объема, то этот отдельный нормативный документ тоже чаще всего находится в открытых источниках, его тоже можно промониторить. Но самое главное, опять-таки, на что стоит обращать внимание, на то, что... В сфере 223 федерального закона все чаще и чаще у нас применяются информационные системы для цифровизации малых закупок. Это электронные магазины, это маркетплейсы, в том числе это иные информационные системы, которые у нас широко представлены на территории Российской Федерации, в том числе на территории Сибири и Дальнего Востока. Что касается 44 федерального закона, то это такой более регламентированный нормативно-правовый акт, опять-таки в части регулирования закупок малого объема. И там тоже наблюдается очень интересная тенденция. Ну начнем с того, что опять-таки в 44-м федеральном законе у нас закупки малого объема – это такой простой способ для заказчика найти поставщика, чтобы заключить с ним договор, чтобы оказать, то есть организовать снабжение достаточно быстро и эффективно. И с учетом того, что это достаточно простой способ и что малые закупки – это такой быстрый, скажем так, элемент для организации снабжения. А у нас все чаще и частью возникает тенденция на то, чтобы вот этот объем как-то сдвинуть в сторону увеличения либо количества, либо суммы, потому что, опять-таки, основная часть закупок в 44-м федеральном законе, закупки до 3 миллионов рублей. И, соответственно, у нас очень долго принималось решение относительно... Ну, опять-таки легализации каких-то информационных систем в части цифровизации закупок малого объема, потому что закупки малого объема а – это закупки единственного поставщика, и изначально, собственно, никаких информационных систем электронных магазинов для их проведения не предполагалось, но об этом немножко позже поговорим. Рынок электронных магазинов – тоже очень-очень интересная сфера, очень интересное направление для организации эффективного сбыта, если вы поставщик-производитель. Вот электронные торговые площадки и операторы электронных площадок опять-таки делают все Именно, ну, если не все, то достаточно многое, чтобы наладить контакт с местными поставщиками-производителями. Вот, ну вот опять-таки, вернемся к 44-му федеральному закону. В 44-м федеральном законе у нас вот эта намеченная тенденция уже имеет ряд конкретных нормативных воплощений. Примерно с апреля 2021 года стартовал новый порядок проведения закупок малого объема. Это так называемый новый способ закупок до 3 миллионов рублей, который позволяет заказчику из каталога товаров-работ-услуг, которые поставщики предварительно заводят на электронных торговых площадках, площадках соответственно, выбирать товары-работ-услуги и организовывать быстрое снабжение до 3 миллионов рублей. Есть куча вопросов в проведении данного способа. Если так отбросить идею, идея неплохая, что вот у нас появляется новый способ закупки до 3 миллионов рублей, когда у нас формируется каталог товаров-работ-услуг, поставщики заводят свои требования, свои товары-работ-услуги, заказчик на «ИСИ» публикует потребность, на эту потребность генерируется предложение поставщика. Эти предложения ранжируются, выбирается лучшее предложение, соответственно, заключается договор, налажено эффективное снабжение. Но, опять-таки, опираясь на тот громоздкость 44-го федерального закона, на его зарегулированность возникает достаточно много проблем в части взаимодействия, например, единой информационной системы, электронных торговых площадок когда поставщики публикуют свои предложения на электронных торговых площадках, а потребность публикуется в ЕИС. Тут примерно возникает вопрос, где поставщикам публиковать все свои потребности на всех отобранных площадках для 44-го федерального закона. Опять-таки вопрос отобранности площадок, от него 44-му федеральному закону не уйти. Вот 44-й федеральный закон попытался создать какую-то благоприятную среду да, для развития <связычный> бизнеса этих самых электронных торговых площадок. Я сказал в ловушке. Когда он обязан иметь с ними дело, да, и, соответственно, пока он уйти от применения электронных торговых площадок, раз уже законы приняты, пока не может. Да, и в этой связи вот, возникают трудности, опять-таки, реализации данного способа. Ну. Вот эти все трудности по применению нового способа закупки, они привели к тому, что на данный момент данный способ закупки он не очень популярен. Там порядка 400-500 процедур всего прошло по году а именно по новому способу закупки, но опять-таки возникает новая интересная тенденция. Вот Буквально на питерском форуме по закупкам 20 октября была озвучена эта тенденция устами Минфина. В части того, что хорошо бы нам закупки малого объема приравнять к запросу котировок, поднять максимальную стоимость таких закупок до 5 миллионов, сделать такой простой упрощенный способ взаимодействия, и мы таким образом решим проблемы. Опять-таки идея замечательная, идея интересная, но будем смотреть на реализацию. Если реализация будет по тому же принципу, что и новый способ закупки, скорее всего, уважаемые поставщики производители, на этапе старта это такой осязаемой пользы не принесет. Что касается 223-го федерального закона, то там тоже периодически возникает какая-то интересная мысль легализовать применение электронных магазинов или легализовать применение маркетплейсов для закупок малого объема. Но здесь, собственно, у нас законотворцы опять упираются вот в этот принцип отобранности площадок. Они почему-то настаивают, что работать нужно только с отобранными площадками. Причем принципы их отбора, они как бы особо не анализируются. Вот есть какие-то площадки, с которыми начинали работать, которые когда-то как-то отобрали. Да, давайте запихнем все закупки туда, соответственно, и всем будет хорошо. Ну, ничего подобного, на самом деле потому что рынок электронных магазинов это достаточно специфическое направление. Это достаточно специфическая сфера сложилась на самостоятельном в отрыве от госзаказа. И вот так просто упаковать туда все малые закупки, упаковать туда вот этот триллион, а то и больше, с учетом нового способа закупки по 44-му федеральному закону, это вот будет очень-очень проблематично. И поэтому в 223-м федеральном законе тоже застопорилось обязательно закрепление применения маркетплейсов и электронных магазинов. Но, собственно, пока можно довольствоваться тем, что есть. А электронные магазины пока есть, и маркетплейсы пока есть. Собственно, отдельную ремарку стоит сделать, на пандемию коронавируса, которая по-прежнему терзает нашу экономику, по-прежнему терзает мировую экономику. А, собственно, пандемия показала, что цифровизация в снабжении, и она как бы есть, но ее недостаточно оказалось на первых порах. И в период вот этих первых локдаунов, когда закрывались целые регионы, в 2020 20 году, там, в апреле, в мае, может быть, помните, этот ужасный период, а, вот, то есть невозможно было поставить продукцию, например, Невозможно было организовать подписание документов, если это требовалось. Да? Все упиралось у нас в какое-то такое физическое взаимодействие. И вот опять-таки электронные магазины, маркетплейсы, малый способ закупок, прежде всего, он показал, что можно сохранять снабжение на должном эффективном уровне. При всем при том, что в малых закупках, опять-таки, на тот момент времени это была закупка единственного поставщика, она ничем особо не регламентировалась. Но за счет того, что электронные магазины по умолчанию применялись достаточно давно, с 2012 года, у нас законотворцы пошли на то, чтобы увеличить максимальный объем закупок по 44-му федеральному закону, по пункту 4 части 1 93, То есть это закупки неступщика малого объема. То есть у нас был максимальный ценовой предел по такому договору 300 тысяч рублей, а стал 600 тысяч рублей. а Годовая квота была 5% от сгоза, а стала 10%. То есть фактически в два раза у нас увеличили объема ЗМО по 44-му федеральному закону, потому что это эффективный, надежный канал снабжения для заказчика и канал сбыта для поставщика. Собственно, опять-таки, возвращаясь к вопросу, почему на это достаточно легко пошли, с учетом того, что 44-й, он же, собственно, строго зарегламентирован соблюдение там определенных правил расходования бюджетных средств, возведенных в пульт, но по умолчанию... Все законотворцы прекрасно знают, что в 44-м федеральном законе, еще со времен 94-го федерального закона, активно применяются электронные магазины. То есть это средство контроля, администрирования расхода денежных средств, это инструмент эффективного снабжения, и опять-таки это все-таки какая-никакая цифровизация. Цифровизация в закупках – это главное, основное направление развития этих самых закупок. А, собственно, немножко поговорим про электронные магазины, как они появились и почему у нас так трудно этот рынок перевести на такие зарегулированные рельсы, на которые нас перевели, допустим, рынок электронных торговых площадок. Коллеги, наверняка в регионах тоже работаете с электронными магазинами. На территории Сибири и Дальнего Востока у нас примерно два основных электронных магазинов. Это вот электронный магазин TC и электронный магазин РТС. С кем мы работаем сотрудничаем сейчас все чаще появляются у нас другие направления, такие как портал поставщиков. Я от Березка, например. Ну, собственно, опять-таки, исходя из названия, вы прекрасно понимаете, что это довольно разнородный рынок. Если, допустим, сравнивать UTC и RTS, то примерно похожая система, а вот и яд, и портал поставщиков – это немножко другая природа и немножко другое направление развития сервиса. Как же так получилось, что этот рынок разнородный, и как же так получилось, что в него уже его довольно проблематично упаковать 8 отобранных площадок, несмотря на то, что такие мнения озвучиваются периодически, несмотря на то, что такие тенденции в свое время имели место быть, но тем не менее. Так вот, рынок электронных торговых площадок у нас активно развивается с 2010 года. Когда у нас появилось в 94 федеральном законе такое понятие, как электронный аукцион, в этот момент времени у нас тут же появились электронные торговые площадки, естественно, которые на тот момент времени, наверное, не оценивали всю полноту и интерес данного рынка, поэтому их было всего три, как ни странно, на первом этапе. Кто-то может меня поправить, сказать, что их было пять, но на самом деле изначально их было три. Их утвердили по письму. Минек, насколько я помню, тогда еще был Минк регулятором. Возможно, я ошибаюсь, можно меня поправить, могу уточнить. Вот. Впоследствии у нас к этим трем площадкам добавилось еще две. Из 2010 года официально срок отбора по 2015 год на пять лет у нас собирались площадки. На деле они просуществовали у нас по 2018 год. Парадоксально, 94 й федеральный закон уже перестал действовать о а площадке отобранные по 94-му федеральному закону, продолжали работать по 44-му федеральному закону. А, собственно, в силу того, что там достаточно странное регулирование данного рынка, странные, скажем так, разного рода интересы, поэтому, опять-таки, этот рынок регулировался и отбирался. Пусть странно отбирался, пусть отбирался довольно-таки по сомнительным критериям, но тем не менее отбирался, и вот он у нас образовался. Что касается электронных магазинов, то там никаких отборов у нас не происходило. Электронные магазины – это такой самостоятельный элемент рынка, самостоятельный игрок, который тоже у нас появился примерно в 2012-2013 году полноценно, самостоятельно. Изначально по 94-му федеральному закону цифровизовались закупки малого объема. Опять-таки, наш электронный магазин utc – это передовой сервис на этом рынке. Начинали мы с Московской области, затем активно стали работать по всей России. Вот. Впоследствии собственно, этот рынок прирос дополнительными информационными системами, которые отчасти базировались на базе электронных торговых площадок для закупок по 94-44 и 223 федеральным законам. А Отчасти эти сервисы развивались на уровне иных информационных систем, таких как портал поставщиков, внешние системы размещения заказа, такие региональные разработки, которые применяются для цифровизации административных взаимоотношений, бюджетных взаимоотношений. Так вот, там тоже появлялись модули электронных магазинов. И, собственно, эти ключевые игроки уже достигли достаточно неплохих результатов. К тому времени, как планировалось проводить отборы электронных магазинов тоже. Поэтому этот рынок не тронули. Собственно, электронные магазины продолжают у нас активно работать по сей день. Собственно, чем они интересны, собственно, мы уже проговорили немного, коллеги, это очень интересный такой феномен, когда вот этот самый триллион рублей, и плюс еще, если это взять рынок коммерческих заказчиков, это значительно больше, он доступен, он прозрачен и он активно циркулирует. Если посмотреть на конкурентные закупки в целом в рамках 44 и 223 федерального закона, это такой довольно сложный элемент организации взаимодействия для поставщиков-подрядчиков, есть сложная процедурная часть участия в таких закупках. Есть четкие правила участия в таких закупках, есть строгие регламенты, которые отчасти у нас на уровне закона приняты, отчасти на уровне электронных торговых площадках. Есть обязательство работать с субъектами малого и среднего предпринимательства, это обязательство все больше и больше прирастает, и у нас организации, которые зарабатывают меньше, чем эти самые субъекты должны со следующего года тоже поддерживать субъектов малого и среднего предпринимательства. Но ну, опять-таки, феномен, тем не менее, опять-таки, крупные конкурентные закупки – это достаточно такой серьезный и достаточно сложный сегмент для обычного производителя, для, чтобы зарабатывать там. А вот электронные магазины – нормально. Электронные магазины, опять-таки, это простой сервис, который позволяет либо публиковать информацию о своих товарах, работах или услугах, либо выбирать из опубликованной потребности заказчиков. Собственно, поговорим немножко о развитии корпоративных маркетплейсов, о развитии электронных магазинов, какие тенденции у нас наметились, исходя из принятых и планируемых законов, и что у нас определилось рынком. На данный момент времени можно выбрать два основных направления развития цифровизации закупок малого объема. Первое направление – это корпоративные маркетплейсы, закупки с полки так называемые, это системы, которые, опять-таки, определены исключительно рынком, и которые во многом у нас перекочевали с B2C рынка, то есть с рынка гражданского взаимоотношения, когда у нас каждый пользователь, каждый гражданин мог через интернет заказать себе товар, работу или услугу, чаще всего товар в 99% случаев, этот товар ему доставляли, либо он приходил на почту забирал этот товар, вот, собственно, и таким образом... Собственно, мы старались, ну я имею в виду, в рамках срого взаимодействия было наложено взаимодействие с поставщиками-производителями. Так вот, данный способ у нас перекочевал, активно перекочевал в 2020 году, опять-таки, в период коронавируса, из B2C и из коммерческого сегмента в сегмент государственного корпоративного заказа. Почему? Потому что, опять-таки, коронавирус, опять-таки, старт цифровизации в закупках, все тенденции, которые правительством тоже были озвучены, значит, правительство вообще выходит там на уровень цифровизации, космос. Вот. И, соответственно, корпоративные маркетплейсы – это современные цифровые сервисы, которые позволяют поставщикам, производителям формировать собственные каталоги товаров, работ или услуг, заводить эти каталоги в общий доступ, либо заводить эти каталоги с привязкой к конкретному заказчику, у которого есть конкретная потребность, опираясь на какие-то требования предварительного квалификационного отбора. Такого заказчика. Какие примеры у нас есть B2B marketplace Ну, например, если вы посмотрите на сайте OTC, это все корпоративные магазины OTC. То есть это магазин для RGD, это магазин для портала образования, это магазины банковских сервисов, это еще магазины. Допустим, у нас есть заказчики из территории Сибири Дальнего Востока, которые захотели себе собственный корпоративный маркетплейс. И мы им такой маркетплейс сделали. Это позволяет им достаточно быстро, оперативно организовывать эффективное снабжение на уровне заключения прямого договора путем выбора товара, работы или услуга через каталога. Хотят, если с модулем аккредитации, хотят без модуля аккредитации. Чаще всего на территории Сибирьного, Сибири и Дальнего Востока работают без модуля предварительной аккредитации, потому что, собственно, есть реальная проблема с поставщиками, особенно в Дальнем Востоке, там заказчик очень... Скажем так, не до того, чтобы привередничать в части взаимодействия с поставщиком, он просто выбирает товар, работу или услуги. А чаще всего те устойчивые хозяйственные связи, которые складываются у заказчика с поставщиком, в принципе, до применения информационного сервиса, они перекочевывают в корпоративный маркетплейс. И таким образом и заказчику удобнее, потому что он получает элемент контроля. И поставщику, в принципе, удобнее. На первый взгляд кажется, что неудобно, нужно платить какую-то комиссию. Но чаще всего эта комиссия у нас взимается достаточно небольшая в корпоративных маркетплейсах. Там есть <coughs> определенная тарификация, достаточно гибкая, либо за разовое заключение договора, либо с привязкой к периоду использования корпоративного маркетплейса. Ну и помимо всего прочего, Поставщик, кроме данного заказчика, находит для себя дополнительные каналы сбыта, дополнительных заказчиков, потому что маркетплейс всегда ориентирован э, на все уровни и на все степени рынка, коммерческий, корпоративный, государственный заказ. вот соответственно В этом отношении маркетплейсы открыты. И для, для поставщика это действительно довольно-таки интересный, э, пусть и на первый взгляд специфический, но тем не менее канал сбыта, канал для организации э, заработка. Второе направление – это электронные магазины, которые у нас, собственно, были, которые на данный момент тоже есть и активно развиваются. Чем отличаются электронные магазины от корпоративного маркетплейса? Но опять-таки специфика снабжения в том же самом 44-м федеральном законе заключается в том, что 80% закупок малого объема, они по-прежнему у нас закупаются через спецификацию. То есть заказчик не из каталога выбирает товар, работа или услугу. Почему новый способ закупки по 44-м федеральному закону так не популярен? Потому что взаимодействие с каталогом в 44-м федеральном законе в принципе не очень-то популярно. У заказчика есть четкое представление о том, какой товар, работу или услугу он хочет купить. У ну, него есть привычка в конце концов публиковать на электронной торговой площадке извещение. Что бы это извещение, пусть не по упрощенной форме, не публиковать в электронном магазине. Соответственно, пожалуйста, такой инструментарий предоставлен, и он прижился, и он достаточно популярен. Если посмотреть в принципе на... Два данных направления – корпоративные маркетплейсы, электронные магазины, то корпоративные маркетплейсы все чаще и все больше – это 223-й федеральный закон «Коммерческий рынок», 44-й федеральный закон а – это электронные магазины. Хотя, опять-таки, принцип маркетплейса и 44-м федеральном законе активно набирает обороты. У нас у нашей компании, у нашего электронного магазина есть целые регионы, где представлена альтернатива для заказчиков – это выбор товаров из каталогов. И эта альтернатива набирает все большую и большую популярность. Соответственно, у нас смещается... Объем закупок в сторону применения корпоративных маркетплейсов в том числе. Но, однако, собственные электронные магазины, то есть упрощенная форма публикации извещения, по-прежнему остается популярна, по-прежнему это более 50% всех малых закупок по 44-му и 223-му федеральному закону. Отдельно стоит сказать про феномен поставщика в закупках малого объема. Вот если здесь среди нас есть поставщики, которые специализируются на участии в крупных конкурентных закупках, вы прекрасно знаете, но мы об этом немного говорили, что есть там ряд специфических направлений, там получение ЦП, подготовка к закупке, подготовка документации, подготовка лицензий, требований. И так далее. Заведение там, денег на площадку в качестве обеспечения, если оно предусмотрено. Если обеспечение не предусмотрено, в принципе, необходимо покупать тариф, необходимо понимать, как эта площадка работает, соглашаться с регламентом, лицензию лучше держать на всех площадках, потому что заказчики размещаются на разных площадках и прочее, прочее. Так вот, в электронных магазинах, в закупках малого объема и в принципе... Здесь указано в 227 федеральном законе, на самом деле это и в 44 федеральном законе, и в коммерческом направлении в том числе. Поставщик – это конкретный производитель. Производитель на местах типовых товаров, работ, услуг, чаще всего небольшие объемы, иногда и штучные товары, работы или услуга. Это поставщик, который не имеет опыта участия в иных конкурентных закупках, на электронных торговых площадках. Это поставщики-производители, которые чаще всего имеют некоторые преубеждения в отношении рынка электронных закупок по 44-му, по 223-му федеральному закону. Вот. И такие поставщики они на первых порах неохотно выводят свои товары на общероссийский цифровой рынок. Опять-таки задача информационной системы, задача электронного магазина ⁇ это начать работать прежде всего с такими поставщиками, с такими производителями. Почему? Потому что, во-первых, для поставщика это выгодно тем, что мы открываем всецелый цифровой рынок, коммерческий заказ, госзаказ, 223 федеральный закон. Это возможность упростить взаимодействие в части оформления документации, в части подтверждения наличия товара на складе, в части контроля бюджетных лимитов, в части внутрикорпоративного взаимодействия. То есть это как любое цифровое решение, которое позволяет упростить какие-то процессы, перевести их в цифру. Вот. Также для заказчика это очень выгодно тем, что это действительно простота и удобство работы, это конкуренция в неконкурентных закупках а малые закупки, они в основном по-прежнему у нас неконкурентны. И это, опять-таки, возможность осуществлять выбор и возможность свести вот такое взаимодействие, которое у нас сейчас все чаще и чаще ограничивается, опять-таки, из-за пандемии коронавируса. но ну, и, в принципе, дистанционное взаимодействие оно прижилось, и вряд ли мы от него уйдем, даже когда пандемия отступит. И в этой связи, работая с поставщиками-производителями, мы, как операторы электронного магазина, опять-таки в Сибири и в Дальнем Востоке, понимаем, насколько важно таким поставщикам-производителям оказывать качественный сервис, оказывать качественные услуги. И наша задача, во-первых, поставщиков-производителей обучить, рассказать им о том, что в рамках законов у нас есть действуют определенные нормы. Эти нормы можно изучить, на эти нормы можно опираться, эти нормы позволят вам... Начать активно продавать свои товары, работы или услуги. В дальнейшем наша задача показать сервис и показать, что это сервис достаточно простой, и работать в нем тоже можно просто и эффективно. Ну и впоследствии, опять-таки, на выведенные товары, работы и услуги таких поставщиков, наша задача организовать эффективный цифровой спрос со стороны всех сегментов рынка. Вот. И когда вот две детали пазла вот эти совмещаются, тогда у нас налаживается эффективное информационное взаимодействие. Почему рынок для рынка Сибири и Дальнего Востока этого важно? Потому что на рынке Сибири и Дальнего Востока, собственно, с данным цифровым спросом сейчас он, конечно, есть, он, конечно, развивается, но в основном развивается в сфере 44-го федерального закона, отчасти в рамках 223-го федерального закона. А вот... Такого объединенного цифрового сервиса, который позволил бы товары, работы, услуги поставщиков вывести на общероссийский рынок, в том числе и коммерческий, вот таких сервисов на данный момент времени по пальцам с И Мы этот сервис развиваем достаточно активно и Сибирь и Дальний Восток, это наши пилотные регионы, где мы стараемся оказывать свои услуги заказчикам, поставщикам, чтобы они в рамках действующих систем информационных, это Marketplace, ODC и электронного магазина ODC нашли друг друга. Собственно. Еще один момент, на который стоит обратить внимание. У нас э, есть обязательство проводить закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так вот, в малых закупках поставщики – это в основном субъекты малого и среднего предпринимательства. И сейчас у нас субъектами малого и среднего предпринимательства в 44-м и 223 федеральном законе обязан работать достаточно большой объем заказчиков. Вот, с следующего года в 222-м федеральном законе у нас тоже вносятся изменения, и за счет малых закупок, опять-таки, эту норму можно удовлетворять за счет неконкурентных малых закупок. Собственно, здесь у нас будет рассылка, здесь можно подробнее для поставщиков производителей изучить содержание данного законопроекта. Если скажу коротко, то для заказчиков будет выгодно проводить закупки малого объема, находить поставщиков-производителей, которые чаще всего являются субъектами малого и среднего предпринимательства, заключать с ними договор. Они будут обязаны это делать. И, соответственно, дополнительный канал сбыта для вашей продукции, уважаемые поставщики-производители. Что касается современных цифровых сервисов, о которых я уже немного говорил, я вот просто хотел продемонстрировать, что на территории Сибири мы тоже развиваемся достаточно активно и на территории Дальнего Востока. И по результатам данного вебинара у нас будет осуществлена рассылка, в рамках данной рассылки у нас будут предложены ролики для ознакомления с сервисами наших электронных магазинов и наших маркетплейсов, которые у нас, можете обратить внимание, присутствуют в Новосибирской области, в Иркутской области, в Кемеровской области активно работаем. Начинаем работать в Омской области, у нас в ближайшее время… Тоже там пройдет большое мероприятие для заказчиков, где мы расскажем о старте и об активном применении нашего нового электронного магазина. Начинаем работать отдельно в городах, то есть по Алтайскому краю, это город Барнаул. Республика Алтай тоже у нас планируется в ближайшее время а, запуститься. На Камчатке мы представлены достаточно давно, это отдаленный регион, там тоже проблема с поставщиками, с производителями. Мы стараемся эту проблему решать, и, собственно, решаем ее достаточно успешно. Кроме всего прочего, у нас в Сахалинской области тоже планируется старт чтобы мы поддерживали местных поставщиков, производителей, позволяли им вводить свои товары, работы, услуги на потребность местных заказчиков, причем заказчиков, в том числе коммерческих. Если посмотреть там на количество заказчиков в рамках государственного корпоративного заказа, на первый взгляд, это может показать, не так много, но достаточно активный коммерческий рынок, активный коммерческий сегмент представлен, что позволит нашим поставщикам, производителям забывать свои товары, работы, услуги. Работаем в Еврейской автономной области. То есть достаточно большое количество направлений. И что касается корпоративных магазинов, то тоже можете обратить внимание, корпоративные магазины тоже представлены достаточно широко. Это все объединено в единую систему. То есть потребность заказчиков коммерческого рынка, рынка 223 федерального закона и заказчиков из государственного сектора объединена в единую систему. И в этой связи этой системой можно пользоваться для поставщиков, для производителей и выводить свои товары, работы и услуги. Так вот, в рассылках после этого мероприятия у нас будут специализированные ролики, которые покажут и расскажут, как работают электронные магазины на территории Сибири и Дальнего Востока, как изучить наш маркетплейс, как завести свои товары, работы и услуги в данный маркетплейс. И, соответственно, после того, как вы заведете свои товары, работы и услуги, мы готовы организовать на них цифровой спрос со стороны всех данных направлений, уважаемые коллеги, со стороны абсолютно всех уровней заказчиков. Вот, уважаемые коллеги, сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Угу. Так, так, так. Так, коллеги. Ну что ж, коллеги, если нет вопросов... А, есть, по-моему, вопросы. Так, кто из участников поднял руку? Вот пытаюсь... Ага. Так, да. Сергей, можно, пожалуйста, ближе к делу. Но ну, это, наверное, на этапе старта, да, когда я с водной частью немного затянул. Ну что ж, да, опять-таки, коллеги, я надеюсь, ту часть, которую вы хотели услышать, я осветил. Если нет, то можно уточнить в любом случае, но так или иначе, вся информация у нас в дальнейшем будет направлена, И самое главное, там будут наши контакты, чтобы можно было дополнительно узнать все, что вас интересует. Ну что ж, уважаемые коллеги, если нет больше вопросов, большим удовольствием был рад с вами пообщаться. А Это наше не последнее мероприятие, в том числе не последнее мероприятие для поставщиков-производителей Сибири и Дальнего Востока. Всегда вам рады, уважаемые коллеги, участвуйте в вебинарах OTC. Все самое главное и самое интересное обсуждается здесь. Всего вам доброго. До свидания.